Здравствуйте! Мы запускаем инста-вебинар по видеомаркетингу. Все интересующие вас вопросы вы можете писать к нам в директ. Мы будем выкладывать видео в 12.16.00. В новом инставебинаре мы будем разбирать темы, почему видео в маркетинге работает так хорошо, статистику и разновидности видеомаркетинга, способы продвижения видео, что такое прицельный таргетинг и его преимущества. Также разберем кейсы компаний, которые преуспели в видеомаркетинге и многое другое. Следите за событиями, ставьте лайки и подписывайтесь на наш аккаунт.